Одна старая дева такая привела одержимую женщину, значит, и эта женщина, значит, э, э, нам <coughs> э, э, рассказала такую историю, что ее вычитывали в Печорах, значит, э, да, и когда начали вычитывать, у ней, значит, заговорил злой дух. Батюшка сказал, как ты вошел в нее? Он говорит, насвай бы, на выйди с нее. Он говорит, куда я пойду? Он говорит, в ад». Он говорит, о, в аду, в аду нас говорит, почти никого нету, мы все в людях. Говорит, а как имя твое? Он назвал свое имя. А когда вы вышли с сада? Когда запели «Интернационал»? Вставай, проклятый заклеменный. Он был заклеменный, значит, Господь его заклемил. Да, а... Значит, люди сами вызвали его. И в интернационале там же что говорится? Значит, никто нам не поможет, ни Бог, ни царь, ни герой, а добьемся мы своей собственной рукой. Вот. Не Бог, ни царь, ни герой, а добьемся собственной своей рукой. Это сейчас идет время сатанизма. Ибо сказано, что... И при Антихристе все вот слуги сатанизма, все бесовские прелести, которые нас все время искушали, они были в душе все на земле, все в людях, все которые занимаются, сейчас очень много занимаются всякими сектами. Это вы как знаете, что чародейство, и всякий оккультизм, всякие вот, ну. И, телез... и, телез... и, телез... и... Так, вот эти э, действия, они являются э, слуги Антихриста. Но Антихрист еще пока Господь удерживает, потому что уже это, как идет Антихрист, уже, ну, мы будем жить, при дверях, э, о пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Смотри, чем соблазняемся мир. Соблазняет. Телевизор, радио, телефон видишь. Все а, имеют средства наркоманические, а, курительные да, э, и блудные действия, которые уже открыто стал бороться. Поэтому сейчас очень тяжело спасаться. Но, увы, внутри нашей Царство небесно, нут нас.